Шкода, мать его ити, Шкода Октавия, ПАСАД, СС, ПАСАД вариант. На этом примере снимаем, меняем масло-отделитель. Двигатель CDA, CDAB. Масло-отделитель, можете брать оригинал, можете брать аналоги, их выбор большой. Хотите поменять мембрану, покупайте, меняйте мембрану. Показывать, как разбирается там, я не буду. Сами разберетесь. Но можно поменять, если у вас дело в мембране, естественно, поменять отдельно мембрану. Убираете грязь, сдуваете сжатым воздухом, моете двигатель. Чистите, призываете ветер, как угодно, кому как угодно. Снимаете разъемы с катушек, аккуратно, чтобы не переломать. Разъемчики. Откручиваете 10 болтов по периметру торксом Т30. Имейте в запасе, если собрались. Снимаете два шланга. Надавливаете, аккуратно вытаскиваете. вытаскиваете две катушки можете воспользоваться съемником купить ваговский съемник для того чтобы один раз за всю жизнь вытащить катушки можете обойтись простым доступным методом с помощью монтировки и какой-то Чтобы не заниматься ненужной рыбалкой, можете заткнуть отверстие на любителя. Откручивать болты последовательность не важна. Ну а закручивать будете желательно в определенной последовательности. 10 болтов, напоминаю, торкс Т30. Отсоединили два шланга. Снимайте маслоотделитель, вовнутрь желательно в распредвалы ничего не ронять. Протрите посадочное место. Смотрите резинку на шланге от грязи, я обычно после этого мажу маслицем, легким слоем, для любителей пихать на сухую, ваше право, как хотите, как угодно. Водружаем это мутное дело на свое место, аккуратно ничего никуда не роняя. Садочное место маслом мазать не надо в данном случае. Наживляете болты, закручиваете в порядке, желательно, в порядке, который указан ранее на инструкции. Притягивать желательно тоже по динамо ключу. С усилием 11 ньютонов. Если лень, можете поехать на сервис отдать 1000 рублей, 1200, полторы, в зависимости от наглости. Вам поменяют. Всем спасибо.